Здравствуйте. Привет, привет. Как у вас дела? Нормально. Спасибо. Как, как день прошел у вас? Более-менее. откуда будете? Оренбурга. Нет, я, я из Украины, город Киев. Mm. Ну, я Россия, Оренбург. О чем тут? Общаетесь? Тут о чем не общаюсь, я к не приду, знаете, так или иначе. В той или иной форме. Ну вы что думаете? Что тут думать? Год прошел, что тут думать? Все как было, так и осталось. Оккупантов надо уничтожать. Вот так, в таком плане. Понятно, понятно. Ничего не умеется. Вам не стыдно, да? Почему мне думаю, стыдно? Когда Донбасс бомбили, Уганск, вам не стыдно было? Вы ни о чем не думали? А сейчас как вас э, за жопу держат, вы сразу начали... Возникать. Оккупанты, не Ты обычная русская свинья, тупая, примитивная. Ты че в тобой говорит? Вот вот, вот. Значит, правильно делать, когда посылают русских к вы умеете сливаться.